Добрый день! В данном видео я расскажу вам о том, что необходимо сделать, если вы не можете найти адрес в сервисе. Например, нам нужно указать адрес город Москва, поселок Мостренген, улица Героя России, Саламатина. В поле город или населенный пункт нам нужно указать именно поселок Мостренген. Если у вас в адресе есть садовые товарищества, дачные товарищества, микрорайоны, то их указывайте именно в поле город или населенный пункт. Указываем Мостренген. Начинаем набирать «Героя России» и видим, адрес не находится. Почему так происходит? Давайте с вами перейдем в федеральную информационную адресную систему. Она еще называется ФИАС. Именно ее мы используем в системе «Мое дело». Мы используем административно-территориальное деление и смотрим, как правильно звучит этот адрес. Город Москва, район Мостренген-поселения, населенный пункт называется «Завода Мостренген». Не просто мост рентген, а именно завода. Давайте попробуем его указать в сервисе. Видим, он находится. Начинаем набирать теперь название улица. И улица нашлась. Дальше указываем номер дома, номер квартиры. И все данные подтянулись. Обратите внимание, название улиц населенных пунктов необходимо указывать точно так, как они указаны в фиасе. Если у вас есть сокращение имени, то есть, например, улица имени Пушкина, обязательно смотрите, как указано в фиасе, потому что иногда пишутся имени, иногда им с точкой, иногда им без точки. И не всегда адрес, который у вас указан в паспорте, совпадает с тем, что есть на текущий момент. То есть, иногда происходят изменения. Например, у вас в паспорте написано улица Пушкина, а ее уже переименовали, она стала улица имени А.С. Пушкина. Когда в системе вам нужно будет указывать именно адрес имени А.С. Пушкина, так как этот адрес актуальна на текущий момент. Таким образом, вы сможете указать адрес сервиса согласно базе данных FIAS. Благодарю вас за внимание. До свидания.